Вот такая интересная задача. Да. Но мы не знаем этот вопрос к Ютубу, но Ютуб чудит сильно. И мы обнаружили еще такую вещь, что не со всех э, средств, не со всех гаджетов и не через все э, эти э, системы связи да, можно э, смотреть прямую трансляцию. То есть прямая трансляция на мегафоне рубится, в татарии рубится, на какой-то там системе. В общем-то на многих, на некоторых, вернее, системах блокируется прямая трансляция. Вот написал Иван Петров нам, что приходили с обыском что у него есть оружие официальное, и приходили три опера, и один ФСБшник, и участковый. Обыскали две квартиры, машину и дачу жены, спрашивали, где прячу оружие, хотели найти предметы и вещества, запрещенные к обороту. В общем-то, искали-искали, ничего не нашли. И какие-то они были скучные, судя по всему Но, тем не менее, перепугали детей Жену отца инвалида, 80 лет а, вот, Маму и тещу напугали так вот. То есть совершенно не было никаких оснований Но, тем не менее, у них были все постановления на обыски и так далее То есть такие запугивания происходят ну человек не напугался, судя по всему Пишет, я не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая. Да. Хорошо. Вот э, продолжаются всякие э, голосовалки. На Агонииру голосовалка там продолжается. А заходите, проголосуйте там за Мальцева, то есть за меня. Потом еще вот тут э, ссылки. Ну, надо будет дать вот эту ссылку, где там голосование. И у нас, у меня на Твиттере тоже продолжается голосование. проголосовал там что тысячу с чем-то, под две тысячи человек. Значит, вот сейчас я включу, чтобы было да, видно. Вот тут, тут можно уже провиктовать данные, которые на Твиттере Вячеслава А я вот их показываю. Путин 10%, Володин. Что? Сейчас а, новые данные? Ну да, вот по новым данным У Путина уже не 10, а 9 процентов а, ну У Володина 2, у Медведева 2 Ну, у Оленя Северного Он лидирует 87 процентов А было 86 вот, вот это как раз идеальное голосование 86 процентов У Северного Оленя То есть нам пытаются всегда Рассказать о том Что у Путина 86 процентов Оказывается 86 процентов у любого у любого, кто пойдет против Путина, будь то олень или песец Командорских островов или кто угодно. То есть это очень показательно. Вот тут многие написали, что 86% это прям кармическая какая-то цифра такая. Она же пытается уверить, что это у Путина 86%. Нет у нее никаких 86%. То есть безумное голосование от Мальцева. Это не от Мальцева голосование. Это от безысходности голосования. То есть, люди готовы проголосовать за кого угодно, только не за этих упырей. Понимаете? Только не за упырей. А в результате упыри пишут себе 86% и продолжают сосать нашу кровь. Вот что происходит. И это доказывает очень хорошо. То есть Возьмите сами, проведите такое голосование. За кого? За Путина или за табуретку? Люди проголосуют за табуретку. Только не за Путина. Только не за упырей. Да, вот еще ТАСС э, уполномочил заявить, как это раньше говорилось, что причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги. Да, вот источник такой. Ну, в общем-то, тут не надо никакого источника, чтобы понимать, что ни от какой помойки Такое количество домов, 118, не сгорит. Это все фигня полнейшая. То есть, это реальные поджоги. И посмотрим, как они найдут виноватых. Ну, сейчас, конечно, они будут стрелочников искать, но посмотрим. И вот выделят 600 миллионов рублей по горельцам. Представляешь, а, а более 600 жителей лишились Жилья 600 миллионов рублей получит. Да? Ну, что они там ну, такие деньги? Ну, ну да, ну так это, миллион. да. И, и то, потому что дело приняло серьезный оборот. То есть просто в, в Ростове пожгли людей совершенно спокойно. То есть Вова там идет на очередные выборы, гарант. Что он может гарантировать? Того, что тебя сожгут в любой момент в этой стране. Того, что у тебя могут все отнять. Того, что тебя могут посадить. Вот гарант чего Вову Путин. А вот. Да я за обоссанного бомжа лучше проголосую, чем за Путина. Я абсолютно с этим согласен. Я вас уверяю, потому что знаю жизнь, жизни, что если взять обоссанного бомжа и избрать на место Путина, будет гораздо лучше. У него не будет э, виланчелей с Ралдугиным по 2 миллиарда. Да? У него не будет Ротенбергов, у этого обоссанного бомжа. Если каждый, каждые 4 года избирать нового обоссанного бомжа, но каждый раз нового, то ничего не будет, все будет нормально. Система будет работать. Даже при той конституции, даже при той вот совершенно коррумпированной чиновничьей мрази, все равно эта система будет хоть как-то работать и будет не так ужасно. Гораздо лучше будет. А если еще чиновничий мразь почистить, вообще во как. Власти Москвы утвердили пятый список объектов самостроя, подлежащих сносу. Видишь, вот как здорово. То есть в Ростове сожгли, а в Москве выжигают списками. То есть вначале первый список объектов самостроя убрали, второй, третий, теперь до пятого докатились. Сколько будет этих списков? 500 миллионов, я думаю. Потому что аппетит приходит во время еды. Они вот лопают, лопают, лопают, показательно, вот э, свиночайка, да? Ну, вот лопают, лопают, лопают, лопают, лопают, и никак не лопнут. Понимаешь? То есть, э, надо им помочь лопнуть. Серебренников отправили под домашний арест. Слава неправды никаких бомжей. Правда. Бомжи все равно лучше, чем Путин. Все равно лучше, чем Ротенберг и Сечин и так далее. Понимаете? Ну, вам что, Латинская Америка э, не показывает пример, да? Ну, вот есть там индеец Эва Моралес, да? Ну, осо особо сильно там, ну, коку ужирал всю жизнь, в шахте работал. Ну что, он украл что хоть что-нибудь? Ну или даже если бы он что-то украл, все равно это не было бы в таких пропорциях к бюджету, к ВВП, как у Вовы, понимаете? Там, потому что совсем другое представление. У человека внизу есть даже у самого засанного бомжа моральные какие-то ценности. Даже у самого пропойца у него остаток совести есть. У этих абсолютно бессовестных. Они малифики. Нужно понимать, что это определенная человеческая порода. Зловредители. Это зловредители. Они когда совершают зло, совершают преступление, они испытывают удовольствие. Это удовольствие сродни с сексуальным. Поэтому нельзя их остановить. Никак они будут это делать. Они очень трусливые. И единственное, что это им сразу бить по рукам. Таких навалов, малификов. Ну, если по рукам, сука, рос, и все, и они сразу ведут себя как нормальный. Потому что они знают, как нормальные, и как ненормально. А когда вседозволенность, то они охреневать начинают. Вот эти малифики. И они тебя сожрут. Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест почти на два месяца режиссера под рука центр Кирилла Серебренникова. Да, да. там было... Мы смотрели огромное количество людей И у меня мысли Были несколько несозвучны Всем остальным Предположим Серебренников ни в чем не виноват Почему его посадили под домашний арест И вообще все это дело Хотя э, Путина просили Ну вероятно хотят может быть э, Накопать на кого-то На кого он должен дать там показания и так далее. Ну, то есть давление или там отжимают что-то, театр, я не знаю, что они там, масштабно, сейчас друг у друга отжимают. отжимают. Предположим, он ни, ни в чем не виноват, почему его сажают под домашний арест. А если он виноват, то почему его сажают под домашний арест, хотя обвиняют там в каких-то страшных преступлениях, а Леша Политика сажают в тюрьму. Да? Вот вопрос. Тот же самый Басман, Басманный суд, все остальное. Меня очень удивило еще, что стоят люди, там поют, перемен, там мы ждем перемен. Перемен требует ваши сердца. Но если ваши сердца требуют перемен, то почему вы ни к одному политику человеку, который занимается политикой, не пришли на суд? Да? Почему вы не пришли? Ваши сердца требуют перемен. Почему вы не поддерживаете Алексея Политикова того же самого? Каких перемен требует ваши сердца? О чем речь вообще? Меня это очень сильно напрягло. Я, ты знаешь, вот сразу вспоминаю Кустурица, этот фильм. Underground. Underground. Там помнишь, когда Петр Черный приходит к своей любовнице, а у них там какой-то субботник, и висит табличка по-сербски «Национально позоришь ты, «Национальный театр». Вот это так должен называться нынешний российский театр только по-сербски. Вот, да, «Национально позоришь ты». Вот то, что мы видели, это, это национально позоришь во всех отношениях. Во-первых, Путин, которого попросили, замолвили словечко, и он такой всемогущий, обосрался, то есть сделали, сделали как хотели. Ну да, ну там э, сказали, что все, вопросы все решат, забр забрали за паспорт, не дали э, Серебренникову никуда уехать представляешь, независимо от того, что Путин там вмешивался, и все равно решают свои вопросы, то есть переламывают, так уже втихарят. С одного маха не смогли, ну Вова там он у себя, а это, значит, потихонечку. то И Стрелки переводят на Вову, что это, это вроде как Вова показывает этим деятелям науки и искусства, что нет, защищенных, всех можно раздавить, растоптать. Да что им показывать? Все, все деятели прекрасно это знают. Все в этом давным-давно убедились. Мы в России живем, поэтому нет, тут совсем другая история. И еще полиция сдержала двух человек после заседания по делу Серебренникова. Да. Вот. И пишут, более сотни людей пришли к Басману. Не, не сотни, я видел там очень большое количество народу, я видео смотрел. А, вот, и а, задержали несколько человек. Я так понимаю, что остальных отпустили, а двоих, как бы, ну, их, может быть, и сейчас уже отпустили тоже, но какое-то время удерживали. И... Мединский назвал арест Серебренникова печальной ситуацией. О, как печальная ситуация, интересно. Мы со своей стороны можем сделать только одно, усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые Министерство культуры выдает и так далее, и так далее. Ну, а откаты они а а как тоже... Уменьшат по грантам или, или как? Можно сказать. Ну и откаты, конечно, уменьшим. А то что-то здесь, наверное, в этот раз были э, слишком да И так далее. Не под неволе копают, когда с разбираются. Там сейчас клубок змей целующихся. То есть пытаются друг друга сожрать. Денег мало. Нужно сожрать сотоварища и, и то, что он крал, перетащить на себя. Поэтому используют все, в том числе и деятели культуры. А не для того, чтобы их напугать. Кому они нужны? Чего их пугать -то? Тут уже и так все запуганы. Все запуганы. Чего же они не приходят поддерживать тех, кто выступает против власти? Почему они в один голос рассказывают, какой офигенный Путин, и целуют его в жопу, а? Ну, вроде он, что им пугать, он должен оставаться ими доволен, они все там делают ему ку. Ну, за малым исключением, какое-то количество можно назвать, но они, эти люди, кто не делает ку Путину, они и никогда не будут, как бы ты их не запугивал. Поэтому зачем, это не имеет смысла трамбовать. МИД Франция обеспокоен задержанием серебряника? Ну, я думаю, что многие обеспокоены, потому что фигура известная. И логично, что возникают вопросы. То есть, если у, э, есть следствие определенные доказательства, представьте их суду. Зачем брать, ну-то по честных зачем арестовывать? Под домашний, под любой арест. Зачем? Ну, вы забрали, у него загранпаспорт. Он никуда не побежит 100%. Но он ручной. То есть это некое такое действие, связанное с запугиванием. То есть они говорят, что он может повлиять на следствие. На какое следствие может повлиять? О чем речь? Он что, прокурор, что ли, чтобы повлиять на следствие? Причем, как я понял, на судебном процессе запугивали не только Серебренникова, но даже тех людей, которые пришли просто его поддержать с видеокамерами, с телефонами. На них даже уже судья кричал чтобы они убрали камеры. То есть настолько у них там это все было жестко, приставы... Видимо, не справляется с своими жандар жандармскими обязанностями, что судья уже был там. Суд разрешил арестованному экс-губернатору Белых жениться в СИЗО. Да, ну это очень хорошо, что можно жениться, да. Но вообще сама вся ситуация странная. Чтобы жениться, нужно обратиться в суд. Да? Почему? почему нельзя жениться, находясь в СИЗО без всякого суда? Кому безотносительно белых это или кто-то другой. Ну хочет человек жениться, почему не может? Нижнекамск, привет. Вот, да, привет. Нас интересует, что там в Нижнекамске происходит. Да, еще одно уточнение. Серебренникова судила даже судья, что судила и Алексея Политикова. Да, да, да, Ленская. я знаю. Да, Ленская. Я поэтому, я поэтому говорю. Одна и та же судья, я забыл просто это указать. Одна и та же судья Серебренников дает домашний арест. Политика, у которой не совершил ничего, она совершенно точно это знает. Она его арестовывает. О чем это говорит? Что она ничего не решает сама. Именно так. Ленская это хорошая фамилия. Да, у нас город Ленск есть, и под Ленском очень много там мест. Ну, то есть, не только Индигирка и Колыма, но и вот на Лене места. Золотые прииски. Помнишь, там как раз Ленский расстрел был, как раз золотые прииски. Ну, я думаю, что там сейчас ни, ничем не лучше житья... Первой половины 20 века. Так что там надо все улучшать. Вот эти люди, они улучшают, как они позиционируют, они улучшают нашу жизнь. Но мы их отправим улучшать туда. Фамильные угодья. Да, фамильные угодья. Да. Очень хорошо ты сказал. Испания экстрадировала в Россию обвиняемого в создании ОПГ Константина Коновченко. Он пишет, Серебренникова судят за фильм «Ученик». Но я не видел этот фильм. Стоит посмотреть. Но я думаю, что это абсолютно не за ученика, А я думаю, совершенно по другим мотивам. То есть он попал под раздачу. Спрашивают, в чате Марта Гарпелина, как в него дела. Он все еще так же находится под домашним арестом. Спрашивают, а донаты и Ревкойна это одно и то же. По рифкоинам в систему... Платежные постоянно валют, мы уже воспользовались не, несколькими, и они отказались. То есть на них наезжают КГБшники, э, им посылают деньги, это мы точно знаем. И они отказываются с нами работать. То есть, прям, ну, мне рассказывал человек, что реально сидят люди, звонят вот, по таким вопросам, говорят, вы сотрудничаете с этими? Да. Ну, давайте мы вам, сколько вы там, грубо говоря, имеете, давайте мы вам заплатим в тысячу раз больше и все, и, и вы с ним не будете сотрудничать, они так все вопросы решают, через наши деньги они пытаются нас самих, то есть они воруют деньги России, а потом распределяют там. это на Виланчеле Ралдугину, это значит Рутенбергом, Миллером, там т -т -т -т -т -т. А вот это остается, а это то, чтобы нас затрахать, вот поэтому донаты Ривкоины сейчас это одно и то же только донаты которые вылезают на экране, да, это, это, собственно, донаты, а другие платежи, которые делаются на другом, ну, там, где написано рекойны, да, это тоже проходит этим же путем, но только не, нет этих, как я их да, помиси, помиси. да. Но это, это рифкоины, то есть это сейчас мы используем время на эту платежную систему для того, чтобы загонять на рифкоины. Все правильно говорите? Да, да. И чтобы, если вы хотите, чтобы ваша помощь шла еще и в начислении рифкоинов, обязательно помечайте свой mail в этом письме, и мы обязательно переведем. Испания экстрадировала в Россию обвиняемого в создании ОПД Константина Коновченко. Да, вот э, такая вот интересная новость. Якобы он создал какую-то там преступную организацию, которая занималась незаконной банковской деятельностью и, и организованной преступной сообществой, мошенничество. Ну, мы знаем, как много интересного могут написать российские исследователи, но не знаю сейчас как Испания и все остальные страны рассматривают это. Я вот вообще на 99% всегда был уверен, что половина там нарисована всего. Потому что ну, мы видим, как фабрикуются дела в России. Даже если это Коновченко виноват, даже если вот, вот все, что они пишут, правда, вот я никогда в жизни этому не поверю. Знаешь почему? Потому что у меня есть логический метод сравнения. Я, я могу сравнить со всем остальным, но если в 99% они написали ложь, причем самую грубую, системную, грязную, то почему в одном этом случае они должны написать правду? Может, конечно, есть исключения из правил, я не знаю. Вот еще соратник нам тут предложение, очень хорошее прислал на почту по поводу электронной почты что можно записывать электронную почту каждого РУВД, засыпать призывами, не отдавать и не выполнять преступных приказов. Да. Но если есть почты, если есть почты то... Э, я имею в виду этих там, ГБшников, ментов и всех остальных, то, конечно, нужно. Конечно, они есть в, в любом справочнике. И там написано «Мент такой-то, такая-то почта». Там, как минимум, ОВД или РУВД точно обозначены с адресом. Почты. Имеется, это понятно, на РУВД, там ФСБ и так далее. Это, это очень хорошо, но там это увидит один дежурный и все. А я имею в виду личные почты. Это очень интересно было бы опубликовать. И аккаунты в ВКонтакте, в Одноклассников, туда тоже можно сбрасывать предложения такие. И в Твиттер. Ну, то есть, если ты знаешь, что это такие-такие люди. То есть, чтобы они знали, что их помнят, видят, знают. Вот писать, Мальцев, ты точно не ФСБшник? Поклянись, помнишь, как там, мама, и клянусь, да? Ой, какие люди бывают, а? Ну, что у них в башке этих людей? Я точно не ФСБшник. Виктор Буту к 20 годам тюрьмы добавили 15 дней за телефонный разговор. Ну и вроде бы как 15 дней за телефонный разговоры еще там 25 или 30 дней за этот грипп, это ерунда, да, Ну нужно понимать, как устроена э, в штатах тюрьма, да, то есть если человек никакие не совершает действия, которые там идут в разрез с требованиями администрации, то ему значительно сокращают срок. Могут наполовину. То есть 25 написали, могут ополовинить, а потом еще раз ополовинить. И то человек, которому написали 25, он фактически может отсидеть там 6 лет. Ну или чуть больше. А если ему прибавляют, то это точно ему не половине. Поэтому понимание должно быть в общем-то но, будто обвиняют в торговле оружием, он, я так понимаю, личный дружок Сечина, и его, наверное, за это и трамбанули. И стал он этим, как это сказать, персонажем Голливуда. Ну, про него же фильм сделали, если я не ошибаюсь. А, как он называется, торговец оружием барон? Ну или оружейный барон с Николасом Кейджем. Оружейный барон. Да. Так что, видишь. Режим КТО ввели в одном из последних, э, из, из поселений, извините, на северо-западе Ингушетии. Ну, видишь, в Ингушетии тоже э, ситуация не очень хорошая, как и в Дагестане. Людям работать негде, что-то какую-то милостинку им присылают, напряжение растет. В общем, все очень долго продолжается. Такая вот эта безысходность путинская, вот эта путинская безысходность, она продолжается очень долго. Понимаешь? То есть, как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот у них там ужас без конца везде на Кавказе. Да и вообще по всей России. И вот, да, опять ликвидировали там группу боевиков, были они боевиками, нет, никто об этом не узнает никогда при этой власти, да и преследующий, потому что они, э, тех, кто их ликвидировал, спрячут все концы в воду так, что это очень долгое будет расследование, чтобы что-то установить истину по делу. Очень будет сложно, потому что совершаются массовые преступления на Кавказе, преступления против человечности. Люди, которых совершают, они понимают, что можно будет рано или поздно попасть в трибунал, поэтому они уже как бы, видели, опыт имеется у них, ну, по крайней мере, по другим как бы частям света, да и по другим странам, они видят, что случается. То есть бывает война, война, война, потом она заканчивается, а потом через некоторое время начинают ловить этих ребят. И когда их ловят, сажают их на очень большие сроки. Поэтому они, конечно, будут прятать все концы в воду, так что трудно найти. Но найдем. Женщину инвалида сдержали в Москве за убийство рисдивиста ножницами. Пишут, Дагестан закипает. В общем-то хорошо, это нормальное состояние, так и должно быть при этом режиме, при этом режиме нужно кипеть, этот гнев должен в конце концов ну, этот котел разорвать и впустить нас в конституционное поле, вот представляете, вот если смоделировать как вот некое конституционное поле, такое вот, вот этой либеральной конституции, которая у нас, которая позволяет тебе все идти куда угодно там митинговать в любое время дня и ночи. Она позволяет всем партиям и движениям всем быть на одной линии, да, там, ну то есть ровными быть и 13 статья это обеспечивает. Она дает нам народовластие и так далее, и так далее. То есть, если взять эту конституцию и посмотреть с миром, ну, это вот земной шар просто все. Ты можешь пойти куда угодно. И появляется какой-то Вова и прочие нечто, И начинает все это сгребать. И вот с этого пространства они сгребают людей. И вокруг возникает стена, которая постоянно сдавливается. Стена, потолок. Все это уменьшается, уменьшается, уменьшается. Уже туда нельзя, сюда уже туда нельзя. Никуда нельзя. Все. И продолжается. Давилка, вот эта давилка, все уже... И вот эта давилка продолжается 18 лет, но ну, когда-то мы должны эту давилку разорвать и выйти опять в свое конституционное поле. Опять ощутить, что мы можем идти голосовать за кого-то нормально, да? что мы имеем право управлять своей страной, что у нас все партии равны, что у нас... Примат международного права, и тебя никто не может там, по какому-то смешному закону да, на, навечно отправить, да, что Россия находится в рамках э, всей, всей декларации прав человека. Что мы можем покидать страну и возвращаться в нее. Что никто не, не может судить кого-то по политическим мотивам. И вообще, что цензура запрещена. Да миллион я могу тут рассказать того, что мы сразу получаем и начинаем дышать полной грудью. И как только начинаем дышать полной грудью, Россия начинает наполняться всем. Ну, потому что, представь, человек взяли... Ошейникова задушили Здесь на него тоже какие-то кандалы надели Он весь в колодках, в кандалах со всех сторон И говорят, ну что, ты счастлив? А нормально ты там на жизнь зарабатываешь? У тебя хорошо это получается? Чем он будет на жизнь зарабатывать? У него все Связали руки, ноги язык, блядь, глаза, уши Заткнули, все Просто все И Это режим Путина Антиконституционный, ненавистный народу, который готов проголосовать 86% за северного оленя, только не за этих пидорастов. женщину инвалида задержали в Москве за убийство рецидивиста ножницами. Ну вот продолжаются. Видишь, убийства такие какие-то очень яркие, непонятные. Женщина-инвалид, рецидивиста зарезала. А в Нижнем Новгороде работник газа убил трех человек. Двух ну, сотрудников предприятия убил, свою знакомую убил. Еще двоих мужчин ранил. В общем-то тут вот говорят, что это ревность. Ну вполне допускаем. Мы говорили что в таких э, условиях, которые сейчас вот в условиях этой давилки э, любой мотив любой мотив он э, приобретает, ну я не знаю э, вид всего мира вот просто вот, то есть он зашкаливает то есть в нормальном обществе когда все нормально, ну да, ревность ну там, блин, ну пошел, дал кому-то в морду получил сам там умылся кровью, пошли каким-то ментам, там что-то в суд, может быть, потащили даже. Ну, все, все, все успокоили, все выдохнули друг друга, обозвали, ну и там потом угрожали. Это там, где нет ничего, кроме вот самого вот этого мотива. А когда, кроме этого мотива, еще причин... 150 миллиардов или триллиардов, когда вот эта давилка, тогда все. Это выплескивается ненависть ко всему миру, ко всему. Зарезал свою женщину, зарезал каких-то двух мужиков, еще кого-то, еще там. Кто бы, кто бы не попал под руку, там, менты какие-то, он бы их зарезал. Поэтому это особенность неустойчивой психики в такие моменты. И это будет продолжаться, мы это еще миллион раз увидим. МВД объявила награду за информацию о местонахождении убийцы Андрея Грачева. Ну да. Что можно сделать, если не можешь найти убийцу, который известен? Представляешь? То есть, совершенно четко известны установочные данные человека, который совершил преступление. Хабаровск. То есть, особо сильно не побегаешь. Куда ты там побежишь? В Китай, ну там... Быстро найдут в Китае. Очень быстро отловят. С самого Хабаровска. Куда? Одна железная дорога и одна автодорога. Больше нет ничего. И там не могут найти убийцу. Вопрос. Помнишь, как в этом? Убить дракона? Значит, плохо искали. Ну, я, я далек от мысли, что там они как-то укрывают его. Нет, просто ну, работать. А зачем? Кому надо сейчас работать? Ну, они единственную работу выполняют, это вот крутит политических. И это потому что можно показать своему начальству, как ты хорошо работаешь. А когда случаются убийства, там, какие-то а, другие тяжкие преступления, ну, все, вот это показатель, на что они способны. Ну, 500 тысяч рублей могут предложить там. Я такой, молодцы, взяли, предложили 500 тысяч. Я не против того, чтобы за розыск убийц предлагать деньги. Я... Более того, за, и даже эта сумма смешная, может предлагать гораздо больше. Но я против того, что убийцу не могут найти, а политический мотив человек находит очень быстро. Потому что актуально защищать эту власть, чем людей настоящих. Да. Публиков. Заключение о наличии алкоголя в крови пьяного мальчика, ну, в кавычках, соответственно, признано недостоверным. Это вот По поводу того, того убиенного мальчика, которого задавили э, на э, территории... Как следует из документов, судмедэксперт допустил более 40 грубых нарушений. Вот. Неправильно установил причину смерти мальчика и так далее. То есть, халатность проявил. Была ли там халатность? Я думаю, что ну, у меня есть свое мнение, я не буду даже его высказывать, это мнение, потому что ну, дело такое совсем муторное, погиб ребенок, ужасно все это, вообще все очень грязно. И вот ть, проблема России именно заключается в том, что вот э, такие дела появляются, понимаешь? То есть оно. Если бы все там было сделано правильно, это дело бы не, не получило никакой общественной огласки, все виновные, так сказать, были бы наказаны, ну, виновная, и все, все уже, уже, так сказать, все, кому положено, поплакали, и, ну, я бы не сказал, что успокоились бы, успокоиться трудно, когда погиб ребенок, вот, но, по крайней мере, не было бы так больно. Представляешь, там какие-то эсгумации, там вообще не пойми чего, и, и, и постоянный вот это вот возня, и во всем задействованы родственники этого ребенка, его задавили, они еще эти родственники должны постоянно, каждый день получать очередную порцию ненависти, то есть просто взрыв мозга, конечно. В Красноярском крае пенсионер не заметил прицеп с детьми. Да, вот жуткая ситуация. Пенсионер ехал на машине, а впереди на мотоблоке везли семерых человек. В основном дети там были. Вот, три человека погибли. Он насадил этот мотоблок. Страшная ситуация. Почему такое происходит? Ну, потому что в нормальных странах такое количество дорог, которые есть у нас, оно имеет твердое покрытие, оно, они широкие, они имеют отбойники и имеют освещение. Поэтому там трудно не заметить мотоблок. Да и все, что угодно, можно заметить. А здесь мы видим освещенные дороги только в тех местах, где висят камеры для того, чтобы брать с нас деньги. Представляешь, какие пидоры, просто конченые. Вот на этих же столбах нам просто. Памфилова назвала хаотичным избирательное законодательство в России. Мальцев умный человек 100%. Спасибо. А что толку от того, что мальцев умный? А? Нам сейчас выгоднее, честно я вам скажу, нам выгоднее один дурак, за спиной у Вовы, да, который скажет, ну, И все. Понимаете, чем вот у Мальцев, который умничает каждый вечер. Понимаете, нужно понять, что важнее для России. Панфилова э, назвала хаотичным избирательное законодательство в России. Да, как при, прекрасно, да, на прекрасно. Я бы назвала его преступным, мошенническим, каким угодно, антиконституционным, вот хаотичным, такое Броунское движение, да, как я Ломова, помню, называл всегда активист Броунского движения, так что вот такое Броунское движение. Нет никакого Бронского движения. Там все упорядочено, в, по ее мнению, хаотичным избирательным законодательством. Упорядочено для того, чтобы нарисовать Путину и всем его приближенным любой процент. И все там очень логично с точки зрения этой шоблы. Все абсолютно логично. Нет там ничего хаотичного. Мальцев дурачок. Вот это более правильно, наверное. Дурачок. Хорошо, хоть не дурак, понимаешь, а как ну, дурачок. так Мы недавно видели, как дурачок э -э, чудил в кафешке. Пугал, покажем, как на видео даже сняли, там что-то, вбегал с кем то игрушечным телефоном, он ну, крепкий, здоровый, что-то в этот телефон кричал, на а -да -да -да -да". какие-то слова, в том забегал, бил по стойке, там бил посуду. И как вы думаете, что делали люди? Ничего, то есть вообще ничего. все переколотил, всех разогнал, потом пришли родственники, его забрали. Очень такая показательная вещь. Если бы этот дурачок где-то вот в Нижнем, где сейчас прибили из ревности, то он бы до кучи попался бы, его бы там тоже прибили, потому что люди, конечно, у нас доведены до крайней степени гнева, отчаяния и всего. Да, Извините. да, ничего. Да вот как раз по этому же поводу, что более половины россиян выступили за ограничение притока трудовых, притока трудовых мигрантов. Угу. Так вот, развода. меня спрашивают про план а, на 5-11. Я говорю, вы нам присылайте свои варианты. Мы пока все эти варианты рассматриваем. И уже пришло достаточно много интересных предложений. Присылайте. Какие предложения массовых Акции протеста по организации, по продвижению, по а, популяризации, обязательно аги, связанные с агитацией и пропагандой, идти на а, эти акции. То есть нам нужен осенью, всем нам в России, массовый протест, который снесет Путина. Давайте включайте все мозги вместе с нами. Чтобы в каждой Пырловке, по каждой Пырловке у нас был план, как это делать. Против трудовых мигрантов выступило более половины россиян. Да, ну и это понятно, что люди против трудовых мигрантов, сейчас будет усиливаться наверняка эта тема, Путин будет искать виноватых. Одними из виноватых ну, стандартно назначаются трудовые мигранты, ну и так далее. То есть сейчас вот несколько виноватых, я думаю, а, и вот это первая ласточка. То есть россияне выступили за ограничение притока трудовых мигрантов и так далее, и так далее. Но Путин замечательный, родной, заявит, что да, надо там что-то кого-то куда-то не пущать. Ничего, конечно, делать не будет. Потому что какие россияне, нафиг они ему нужны? У него есть определенные связи там, с таджиками с их лидером, с узбеками, да, ну и так далее, с киргизами, с казахами. Все нормально, у него нет никаких проблем. Вот. А какие россияне? Поэтому ну, он будет что-то говорить о том, что надо, вот опять даст поручение, там наказы даст, наказы, блядь. В США рассказали, сколько неучтенных активов держит в офшорах россияне. Да, видишь, как оказывается, вот э, сейчас я даже так, ты что-то не то, ты проскакиваешь. 75% национального дохода держит в офшорах, но вы же понимаете, что 75% национального дохода которые держат россияне в офшорах, ну, это же не тетя пани держит. Это держит вся та же путинская братья. Не, ну, есть там и небольшие деньги, кто-то вывозит, потому что не хотят ни копейки оставлять а, путинцам. Понятно, что если ты не увезешь деньги, у тебя путинские их отнимут в любом случае. Поэтому но из этих 75, может быть, процентов, 1 процент, это всех людей. И 74 это вот всякие Виланчеле, Ралдугина, там, я не знаю, Ротенберговские какие-то там дела, там Тимченковские, ну и так далее. То есть мы даже знаем всех этих людей, которые вытаскивают туда бабулу. Причем удивительно, почему различные... В США, так скажем, вот это же в США рассказали, сколько тут держит, вот почему различные э, органы в США, в том числе и те, кто занимается экономикой, там всякими, вот Национальное бюро экономических исследований это сделало, оно же не само по себе, почему они не включают различные механизмы, чтобы перекрывать кислород всяким путинским дружкам и общем-то, и не только дружкам, и детишкам, внучатам и всем остальным. Они же, знаете, бабки там же у них и живут, все нормально, и являются законопослушными гражданами, все у них классно. Почему же они не включат механизмы эти? Но, тем не менее, с врагами Путина, с реальными врагами Путина, они как-то не хотят никаких контактов иметь. Да с этими они прям в засос, а с реальными врагами Путина никак. О чем это говорит? Кто же враги и друзья? Или у них только одни слова, да? которые противоречат делу. А вот исследование показывает, что почти половина россиян получает зарплату в конверте. Ну, тоже хорошо, представляете, половина, если получала также зарплату не в конверте, то сколько с этого надо было бы заплатить налогом? И вот эта половина эту зарплату не получала, эти деньги получал бы Вова. То есть, насколько, представляешь, обезжирил бы он людей, вообще денег бы не было в экономике. Те, кто платит налоги, это те люди, кто выдергивает деньги из экономики. Вы поймите это, и каждому объясняйте. Если ты платишь этим пидором, ты выдергиваешь деньги у всех остальных, ты вытаскиваешь деньги у экономики, отправляешь их в вове. А дальше они уходят туда, куда мы вам сказали, 75%. Туда все уходит, прячется, покупаются там роскошные вилы, там покупаются яхты, там покупается все что угодно, и потом за наш счет это обслуживается. А у нас этот пирог становится все меньше, меньше, меньше. Если в экономику не давать денег, она начинает уменьшаться, как шагреневая кожа. Россия гибнет из-за хищнического, просто абсолютно хищнического разграбления. Поэтому. Не платите никакие налоги, нафиг они вам нужны. Зачем? Да, наверное, это же касается и ЖКХ, всевозможных платежей. И вот как раз есть новость, что для 65% россиян рост тарифа ЖКХ оказался очень болезненным. Да. я думаю, что для 60% россиян это полная ерунда. Я думаю, что для 95 россиян рост оказался болезненным. Кого они? 35 Какие откуда они взяли 35 богатых, да? Ну представь себе в России по самым скромным подсчетам. Давай, давай считать вот прям реально реальные цифры. 6 миллионов алкашей. 6 это минимально, от 6 до 8. От 6 до 8 миллионов наркоманов. Это разные вообще категории. Представляете? У нас, ну, может быть, это одна и та же категория. 22 по... Это я... Все их цифры. 22 миллиона а, нищих. Ну, это так. Которые... Да, да. Нет, может быть, они в, в эту категорию входят. Ладно. У нас 49 миллионов пенсионеров. Они, для них не болезнен Рос ЖКХ, Для всех 49 болезнен. Какие? Ши, какие? У, у эти 65 процентов. Смотри. Учителя, врачи, пенсионеры. Да? Это уже безработные. Ну там наркоманы, алкоголики, инвалиды, дети, большая часть вообще стариков, вот из 49 миллионов, может быть там сколько пенсионеров нормальных, каких пенсии получают. Да и нисколько, но все 49 так получают. У нас потребители бюджета, те, кому бюджет что-то платит, под 100 миллионов. Это потребители бюджета. Мамашки, многодетные и так далее, и так далее. Вот мы всех сейчас вот а, загнем пальцы. И сколько у нас там, людей, которые получают какие-то огромные деньги? 400 человек, друзей Путина. Ну, еще может быть там тысячи, две-три каких-то, до которых он еще не ограбил. Все Какие 60%? Для всех остальных тарифов ЖКХ это караул. Да, и обычно за, за эти ЖКХ уходит процентов 70. Платить за ЖКХ нужно прекращать всем вообще. Просто не платить ни налоги, ни ЖКХ. Мы его поощряем своими деньгами. Ни копейки врагам не надо давать. Эти деньги обращены против нас. Они у нас все своруют, все вывезут, представляете? А вот эти деньги, которые мы платим, они используют на что, чтобы собережать ФСБшников, ментов, которые нас же сажают. Нам это нафига? Источник заявил, что Минэкономразвитие ожидает снижение цен на овощи на 20%, а не на 80%. Представляешь, это... Каждый день про снижение на овощи они рассказывают. То было на 80%, теперь на 20%. Не будет никакого снижения. Они должны сказать, что никакого снижения не будет. Ну, им нужно рассказать о том, что будет какое-то снижение, что не, не все так плохо, да? Росавиация закрывает профильные учебные программы. Ну, что же еще делать? Открывать, что ли? Что Росавиация? Если бы это была какая-то там, я не знаю, китайская авиация, значит, там все открывалось бы. А здесь все закрывается, понимаете? Все, для нас все закрывается. Путин закрывает для нас все, вообще нет выхода никакого, кроме одного. Это убрать власть Путина, немедленно, незамедлительно. Процесс получения лицензии на розничную торговлю алкоголем могут упростить. Да, могут упростить. Почему бы не, не, не упростить? Денег они вначале, помнишь там, за здоровый образ жизни вроде как начали бороться, что-то запрещать, ну потому что нужно было запустить незамерзайку, которую Ротенберги продавали, потом более респектабельными стали Ротенберги. Незамерзайка уже столько денег не приносит. А можно через алкоголь пополнять бюджет. Поэтому давайте разрешим продавать всем. Для чего? для того, чтобы собирать э, непосредственно бабки. Понимаешь? То есть, они сейчас что хочешь готовы продавать, лишь бы только пополнять бюджет. Я не удивлюсь, если они завтра наркотики легализуют только для того, чтобы пополнить бюджет. Не для того, чтобы побороть наркоманию, а чтобы... Нормально. Хотя, наркотики, я так понимаю, что они сейчас нелегально продают, тоже неплохо для них. Ну, могут сделать это совершенно официально. Скажет: мы тут вот таскали от талибов там, 100 тонн ну, героина, теперь будем таскать 500 тонн. Да? Только уже официально. там Лицензирование, вот, специальные места... Продажи, как опиум на курильне были, опиумные в Китае, да? Нормально? Шувалов заявил о необходимости существования крипторубля. Мальцев, что-то помидоры в СПБ, ой, куда она делся? по 19.90 акция. Акция. Так, да, Шувалов крипторубль хочет. Представляешь, что у них там вообще в башке, они там просто их штырит? Денег намайнить. Представляешь, для них самое главное это деньги. Как вот ты рассказывал про своего товарища, которому Путин, которого Путин напутствовал. Что он как говорил? Надо На... делать бабки. Бабки делать, понимаешь? То есть они... Они все вот на этом зациклены, больше ничего, бабки, бабки. Причем этот самый э, жуткий вариант бабок информационные, то есть которые вообще никак в объективной реальности не отражаются. И информационные деньги это проводник, Понимаешь, просто проводник чего-то для того, чтобы сделать, улучшить, для того, чтобы ускорить научно-технический прогресс. Они хотят наложить лапу, чтобы под себя эти бабки взять, понимаешь, пухнуть, как свиночайка, пока не взорвешься. И они рассказывают о том, что они понимают, что это такое, они вообще ничего не понимают. Они принципиально не понимают, что они это прошлое. Они к этому никак даже не прилепятся, они этим подавятся. Боевая экипировка Ратник принята на вооружение. Ну, вижу, тут они там вооружаются, армия вот этот форум 2017, там какие-то экипировки вот заявили, что адмирал Кузнецова за три года отремонтирует. Да никто его никуда не отремонтирует. Все, можно уже. И утвержден эскизный проект эсминца «Лидер», «Лидер эсминец», эскизный проект, у них уже есть эскизный проект а, этого бомбардировщика космического, и эскизный проект а, авианосца Эскизный проект истребителя какого-то шестого поколения, теперь эскизный проект лидера остался. Мы постоянно говорим про эскизный проект, сделать Путина и Шойгу эскизными проектами и все будет нормально. Чтобы они переквалифицировались в эскизные проекты. И мы их посадим в эскизные проекты. Тюрьмы, да. Еще. Из, из тех денег, которые остались после того, как все украли, а только хватило на художников для эскизов. Да, конечно. Для... Ничего делать не надо. Надо говорить, что вот это будет в будущем. И все. Пишет Адмирал Гундяев. Смешно. Реально. Вот Комплекс для Союзов 5 на Байконуре модернизируют за счет Казахстана. Очень сомневаюсь. Если Казахстану озерами дарят, то навряд ли. Зачем Казахстану это нужно? Не, буду, не будет этого, я уверен, что модернизирует за счет Казахстана, который возьмет деньги у России. А вот ремонт авианосца адмирал Кузнецов. не да? я про это уже сказал. МЧС России завершил формирование 68-й колонны для Донбасса. То есть на Донбасс отправят колонну с гуманитарной помощью, чтобы доказать, что по гуманитарной помощи путинской России впереди планеты всей. Так что продолжается гуманитарная помощь Донбассу, в кавычках гуманитарная. Захарченко прокомментировал идею исключить ДНР и ЛНР из минских переговоров. Да, он сказал, что предложение Кравчука исключить из Минских из минского процесса ДНР и ЛНР находится по ту сторону здравого смысла, а в общем-то это очень здраво. Ну, ДНР и ЛНР... Что они решают? Ну, вот этот Захарченко, который сейчас сказал, что это находится по ту сторону здравого смысла, он что-то там с Будуна встал, залупился насчет Новороссии. Его насчет Малороссии. Помнишь? Вот только недавно на идею такую выдвинул. Ну, на него цикнули и все. И он сразу включил заднюю и стал говорить, что нет, нет, ну так зачем марионетки, когда можно разговаривать напрямую? Они что решают там? Они ничего там не решают. Решают все из Кремля. Лидеры стран Нормандской четверки провели телефонные переговоры. Ну, видишь, Путин со всеми разговаривает все, что-то он там делает. Вот по случаю учебного года перемирия, и все, значит, по этому поводу договорились. Что поддерживают перемирие по случаю учебного года. А если бы учебного года не было, то и перемирия не было бы. Вообще, я помню уже, о каком? ну, три года назад был первое соглашение о прекращении огня. И помнишь, мы сказали, что не будет, конечно, ничего. Хотя очень надеялись и молились, чтобы не было продолжения. Ну, говорили, что оно будет. И так оно и есть. И вот сейчас уже говорят о перемирии на время начала учебного года. Не о огня вообще. Как стало известно изданию «Твердый знак» из информированных источников, в Киеве уже в ближайшее время правительство Украины примет постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России. Ну, шо ж. Гражданам России от этого хуже. Гражданам Украины тоже хуже. Властям нормально всем. Это подарок Путину. Вообще любые какие-то гайки на Украине в отношении русских это подарок Путину. Такой, который. Причем задарили там. Просто Путина задарили. Жириновский отреагировал на попытку обвинить его в финансировании терроризма. Да, его уязвило то, что его за деятельность на Донбассе обвиняют. Он прям молчал-молчал, а тут раскричался. Посмотрим, что будет дальше. Ну, я думаю, дальше не будет ничего. Шойгу заявил о прекращении гражданской войны в Сирии. Все, Шойгу прекратил войну. Пришел такой. Ну, если ты помнишь, в прошлом году уже кто-то там из Генерального штаба прекращал войну, и мы говорим: ну, если она прекратилась, ну то вы тогда чего вы не выезжаете оттуда? А, и Путин говорил о прекращении. Блин, я забыл совсем, прошу прощения. Путин же заявил о прекращении войны в Сирии. Потом бомбили, убивали и. Жуть. Чего теперь заявил Шойгу? Сколько после этого прекращения убьют людей? Без всякой войны, да? Россия и Турция констатировали снижение насилия в Сирии. Это заявление новости. Да, видишь, насилие в Сирии снизилось. Турция утверждает об этом. Только что Турция заявляла о том, что коалиция разбомбила кучу народу, там чуть ли не 100 человек, да? Это не насилие, что ли? О чем речь? Но Путин, этот Шойгуш заявил, что война закончилась. Поэтому эти должны как бы, подыгрывать. Боевики ИГИЛ отрезали голову девяти ливийским солдатам. Пишет, за что мы платим земельный налог? Как за что? За себя. За то, что, за то, что на этой земле живем. Вот за это платим. Живем на этой земле. Вова собирает. Это же его земля. Это его страна. Это его государство. Поэтому он дает право жить на этой земле. Ну как? Так оно и есть. Это земельный налог, который собирает вол, Поскольку он дает вам право жить на этой земле. даже пользоваться этой землей. Он же эту землю создал, он бог, понимаете, создал землю, блядь, на какой день там землю, землю он создал, вам же это рассказывают, что он бог, что у него 86%, а оказывается 86% у северного оленя, и он ни хера не бог этот северный олень, при том, что у него 86%, понимаете. Боевики ГИЛДА отрезали голову девяти ливийским солдатам. Это к чему я говорю? К тому, что война закончилась. Ну, все, война закончилась. Отрезали голову девяти ливийским солдатам. И все. И... Шойгу сказал, что война закончилась. Посмотрим, сколько еще там голов полетит, пока она реально закончится. И закончится ли вообще когда-нибудь. А сам главой Минэкономразвития Алексей Груздев заявил, что взаимные инвестиции России и Турции за 6 месяцев превысили 20 миллиардов долларов. Ну да, то есть Россия больше 10 миллиардов вложила в Турцию. Каким образом строит атомную станцию за свои деньги. дают какие-то бабки непонятно куда. Какие-то инвестиции. Инвестиции это. Так. И Турция, которая... Короткие деньги Крутят в России То есть проекты, которые Приносят моментальную прибыль Вот так это выглядит Эрдоган встретился С главой Пентагона Да, видишь, то есть Напряглись американцы Насчет Эрдогана Все-таки Турция страна НАТО И поэтому Да, и Турция страна НАТО, и, конечно, очень напрягает американцев, что Эрдоган так себя ведет. Это очень опасно вообще для всего блока. Тиллерсон обвинил Россию в поставку хорошие талибам. Только что мы говорили про талибов, про то, что с Путиным в засос и так далее. Мы даже не сомневаемся, что он прав. Конечно, тут всякие возникли в России, что это все фигня, такого быть не может. Даже вообще не сомневаемся ни секунды. Но если талибы поставляют героин, то чем с ними расплачиваться? Деньги им не нужны, птицам деньги не нужны. Конечно, оружие. А героин от них нужен путинским просто, как воздух. Поэтому система налажена такая, что вам не горю. Вообще, в мире такой системы не было. Вот в чате... Ник извините, никакой э э эскобара такой не наладил. Чего они наладят Василий, наш зритель, пишет, что вот такой вопрос тебе, Слава. Я по совести писал, что думаю Путину, что справка нужна на его адекватность, что людей пытают. Знаешь, сколько я после этого лет надзора отсидел и сколько суток ВВС? Вот. Догадываюсь. Слава Макси, хотят поставить памятник Нансону. Это очень хорошая новость. Если это случится, это очень здорово. Очень здорово. Поскольку, конечно, России нужен обязательно музей голода 21 года. Обязательно нужен музей Нансена отдельно. Поскольку Нансон огромное количество русских людей спас во время голода очень много украинцев спас во время голода, очень много армян он спас когда был геноцид армян и потом все были перемещения народов, он помогал как комиссар лиги наций, он очень много помог военнопленным русским военнопленным после первой мировой войны и во время самой войны когда здесь были революции, нужно было им вернуться домой. Это около 600 тысяч человек. Он очень много помог тем, кто убежал после первой февральской революции, после второй октябрьской революции. То есть, когда люди бежали с документами Российской империи, а такое уже не существовало. И им нужно было дать какой-то документа еще не было, никаких дублинских конвенций, ничего не было. Это были беженцы, реальные беженцы. А никакая страна не могла их принять по той простой причине, что это не было никак урегулировано. И он добился того, чтобы они получали документы, которые по сей день называются Нансоновский паспорт. До сих пор документ беж беженца называется «Нансеновский паспорт. А реальные Нансоновские паспорта действовали до, еще в начале... 21 века когда еще были живы их носители, сейчас они все уже померли а это люди которые приехали во Францию например из России у них были Нансеновские паспорта поэтому Нансен величайший из людей не только поэтому но как бы это тоже очень важный аспект и я думаю что он не только в Марксе заслужил памятник, но пока так, если если установит памятник нации, но в Марксе это будет прекрасно. В Саратской области имеется в виду Маркс, который граничит с Энгельсом. Да, потрясающий. Да, Марксский район граничит с Энгельским районом. Хорошо. Россия начала подготовку ответных мер на санкции США. Ну, я хрубанем. Помнишь, как в этом фильме-то э, про Ваню Солнцева? Как он? Ну, Катаев написал. Сын полка. И там, когда всех перебили, там жуткие дела, там танки остановили. И тут подмога конница такая прилетела, и все, уже конница проскакал самолеты пролетели, твань, солнце такой, оставшийся один в живых, и казачок там, который описывается, дружок его, едет на кухне, шашка, да хрубанем, вот так и здесь Эти друзья едут на кухне, путинские, там сейчас они США рубанут. МИД России обвинил визовые подразделения США в недостаточно эффективной работе. Mm -hmm. То есть наехали, выслали дипломатов, а теперь э, там выслали, пытаются выслать больше, чем там вообще их есть. То есть хотят еще э, Русских выслать еще хотят, потому что они работали в этих дипломатических ведомствах, работали граждане России. И если сосчитать, то получается, что и граждан России, ну ту цифру, которую дал этот отморозок Вова, если ее исполнить, эту цифру выслать там 700 с чем-то, то надо еще и граждан России выслать куда-то. Вот. И было заявление сегодня, сделано представителями Госдепа в России, ну, имеется в виду представителя дипломатического корпуса о том, что визы россиянам американские теперь выдаются везде, в любой стране мира, где, где есть американское посольство или консульство. Так как в России невозможно получить, то, значит, будут получать таким образом. Но хотя я не думаю, что это быстрый процесс. Представляешь, надо выехать в другую страну мира, и ожидать там выдачи визы. Это очень сложно. А вот на это Митро сказал об отказе России от доллара. Вот это такая будет, такой будет удар, такой под доллар возьмут и все доллары соберут и утопят в озере Байкал или еще где-то там, я не знаю, в Северном Ледовитом Океане. Ну просто, ну я вот выразился, но ну, получается матом, да? Так что ну как? Причем это МИД рассказал, это не Центробанк рассказал, это не министр экономики рассказал, это рассказал МИД, что Россия откажется от доллара. То есть Лавров со своей братвой, он, он теперь еще и экономист, а да, он еще и банкир. То есть он у нас уже все, он у нас и, и борется с терроризмом, и он и военный Лавров, он и, и министр иностранных дел, и занимается а, вопросами а, денег, да, то есть валюты, вопросами долларов. То есть всем занимается человек. Молодец. Интересно, а какой инструмент он будут использовать для отказа? вранье? Почему? Запьешь? Это самое, самое, нет, самый лучший инструмент от воронек Почему? Потому что об этом говорит заместитель главы э, Министерства иностранных дел Сергей Рябков. А ты обрати внимание, он говорит тогда, когда нужно нести порожняк. То есть те слова, за которые Лавров не хочет отвечать. Тогда выпускают замов. Вот обрати внимание, самые громкие заявления в путинских органах государственной власти делают замы. Почему? Потому что первые лица не хотят получить по башке. Ни от Путина, ни от друзей на Западе. Путин заявил, что в России ценит отношения с Ватиканом и диалог между ним и РПЦ. Так. Не верят в Мальцева из-за отсутствие реальных шагов. Интересно, а то что мы делаем это не реальные шаги, это виртуальные шаги. В любой тюрьме России, да, сидит хотя бы по одному нашему соратнику, а иногда и по два, да, мы сами находимся в бегах, в розыске и так далее, и, то есть, это, это просто так, а вот этот вот сидит у шлепок и рассуждает, блядь, о реальных делах, ты, у шлепок, ты хоть раз вышел на улицу, ты хоть раз что-то сделал, чтобы были реальные дела». Возьми, подойди в зеркало, посмотри на себя, глядя себе в глаза, скажи, я много сделал. Ты можешь судить про меня? Да, я, может быть, глядя также в зеркало, говорю, да, Вячеслав, ты мог бы сделать больше, там, и так далее. Может быть. Но ты с себя начни. Я с себя начал. Вот Вова мне предлагал, говорю: говорил, начни с себя. Я начал с себя. Я мог бы этого не делать, нифига. Не начинать с себя. У меня, в отличие от тебя, все было охеренно. Я был запредом думы. У меня были дружки там в Москве везде. Все было ровно. Но ну, просто мне вло, как это все обрыгло. Я начал бороться. Если это просто слова, то покажи, что такое дела. Путин заявил, что в России... Ценит отношения с Ватиканом и диалог между э, ним и РПЦ? Ну, естественно, тут приехал госсекретарь Ватикана. Очень интересно. Так меня прям мучает этот вопрос. Зачем? О чем они говорят? Ну, что-то же он привез такое от папы, что нельзя сказать по связи. И Вова сейчас ему что-то передал. Что это было? Знаешь? Как Гундяев тогда подорвался встречаться с папой, помнишь? Встреча, которая планировалась, там что-то 18 или 20 лет. И вдруг за три дня все свершилось. А говорит, мы ее 18 лет там, или 20 планировали, а документы писали в самолете. Вот это они планировали, представляешь, на коленке писали документы. И вот сейчас они прилетели. О чем они договариваются? Очень интересно. И то же самое с Нетаньяху. Нетаньяху заявил, что встречи с, Пути... с Путиным идут на пользу безопасности Израиля. То есть взрывают, что ли, меньше? Те, кто с Путиным не встречается, у них взрывают больше. Да? Да. Святой день в Бочаровом ручье. Владимир Путин принял премьера Израиля. Да, Израиля принял. Госсекретаря Ватикана и президента Армении. Да, ну Президент Армении, ладно, невелика птица. Да, вот эти два, это очень серьезно. Это эпохально. Но ты понимаешь, что немного он на них времени потратил. Но на каждого мог побольше. а Это он всех трех уместил в один день. Поэтому как-то еще больше наводит на мысли. Лавров обсудит с главой МИД Южной Кореи мирного регулирования на Корейском полуострове. Очень хорошее название. Мирного регулирования на Корейском полуострове. То есть на самом деле здесь понятно о чем будут говорить. Здесь будут говорить о позиции России. В случае если все начнется. То есть что будет... Относительно вот Всех этих вопросов да. Что относительно Граждан России, которые, кстати, наверное Не очень сильно волнует МИД, но нужно об этом поговорить Хотя бы для протокола Потому что потом же через время это будут смотреть Лавров-то знает, он Изучал историю дипломатии Поэтому он должен многие вещи Вы поймите, Лавров, как человек, который изучал хорошую историю дипломатии Он делает для протокола Это все останется вот сейчас он поговорил с ними наверняка о гражданах России, которые в Южной Корее, там по поводу того, что если начнутся какие-то шухеры, да, причем это будет закрытая часть протокола, ее не покажут никому, но она останется там лежать, и в случае он скажет, видите, какой я заботливый, как отец заботился о том, чтобы нашим гражданам ничего не угрожало в Южной Корее. Наверняка в закрытой части есть разговор о действиях России в случае, Начало вооруженного конфликта, поскольку вооруженный конфликт будет предполагать и большое количество беженцев и все, что хочешь. КНДР увеличит производство боеголовок и ракетных двигателей. Да, КНДР нормально так отвечает. поручил Ким Чен Ын увеличить. Чем он может еще сказать? Увеличить, чтобы по Гуаму, до Гуама долетели, да? Вот. И в Китае объявлены наивысший уровень опасности из-за Тайтфуна ХАТО. Да, и вот э, новость тоже связана с Китаем. Программа по защите Байкала может быть свернута. Да? Кажется, что она только с Россией связана, связана что Байкал это Россия. Нет, ребят, Байкал это почти уже Китай. Еще чуть-чуть осталось, и все. Поэтому Минэконом ну, зачем, зачем? Экология Байкал. Это уж Китай. Пусть они этой водой занимаются. Они ее сейчас качают из Байкал. Ну пусть они ее там, и очищают за свои деньги. А Минокоманды в новом развитии эти деньги отправят в другое место, где их можно хорошо похитить. Вот такие интересные новости. Как вот. беспокоит планы Токио разместить установки про США. Заявил Рябер. Рябков. Ряб... Ну это опять тот же зам. Лаврова, и из этого можно исходить, что совершенно ничего не беспокоит. Москва, Токио уже договорилась, договорились секретно, договорились сливать острова, поэтому это все такое, вот эта риторика для чего? Для, это как, как определенные люди говорят, это понты для приезжих. То есть эти против-против, там про ставят, а на самом деле все, уже, уже ездят люди без виз пачками, уже проекты, того, о чем мы говорили. Строительство мостов на Курилы. Не одного, а многих мостов из Японии. И, соответственно, интеграция Курил э ну, в японскую территорию. Так это скажем. Фактическое. Ну, пишет Алексашенко. На Алексашенко завели уголовное дело РБК. Пишет, что-то у нее там нашли на а, этом... На в Шереметьеве или где он там вылетал, я не помню. Я уже я, я читал, что-то не взял эту новость. Да, Она прям была непосредственно уже перед эфиром, поэтому что-то как-то... Берлин оправдал наличие ядерного оружия США на территории ФРГ, но это предполагает натовский договор. Это не ядерное оружие ФРГ. У ФРГ нет ядерного оружия, это Ядерное оружие США, которое в рамках НАТО находится на территории ФРГ. И, в общем-то, это случилось тогда, когда появились ракеты средней дальности для того, чтобы, ну и не только ракеты средней дальности, ну и как бы бомбардировщики такие не стратегические, просто дальние бомбардировщики чтобы можно было донести бомбу в Советский Союз. Тогда разместили в Германии. Ну, так как из Соединенных Штатов у упаришься лететь, поэтому это было рядом. В США определились финалисты конкурса на новую стратегическую ракету. Да, и представляешь, Локхид Мартин выбыл из гонки. Очень даже странно. Ну, Боинг и Нортроп Груман будут делать ракету. Кто-то из них можно устроить тотализатор. Ты на кого ставишь? На Боинг или на Northrop на А? И на Боинг. Да. Ну, я тоже, честно говоря, ставлю на Боинг, не потому что Northrop Group очень крутая вещь И делает совершенно невероятные Беспилотники и так далее Но я так понимаю, что они уже Свою часть откусили Хотя, кто знает Может и дальше И ракеты Конечно, все-таки это Та ракета, которая будет Это тяжелый баллистическая ракета Конечно, она более характерна Для Боима Большой такой. Виду, у этих все-таки больше как-то с мелочами связаны. Я имею в виду не с мелочами, а с более мелкими. Ну, там беспилотники, какие-то умные машины и так далее. А у Боинга все такое должно быть. Типа там, Боинга 747, да. Или там еще что-то подобного. А, Или Б-29, 20... который бомбу... Кинул на Хиросину. Да, Илон Маск показал скафандр. Вот такой скафандр. Ну, что-то ничего особенного, на мой взгляд. Нет, ну, может он какой-то там нано, я не знаю. но красиво выглядит. Конечно, не такой э, убогий, как те, которые делали в 60-й год 20-го столетия, да, э, и в которых до сих пор летает российский космонавты Вот все, что сделано советским космосом. Вот в этом все и гоняют а Это уже более такой Продвинутый, даже похож на Эти щитки Наших этих полицейских Космонавты, Недаром же их называют космонавтами Когда они там наденут все Видишь, вот у Илона Маска Я кстати и вначале не понял Думал, что же он мне напоминает Если в черный цвет покрасить Вот это будет как раз Российские полицейские Может быть как раз и взяли оттуда это, это здесь придумали. Вот как как раз 26 числа такие бегали космонавты. А вот тут у нас в чате подсказывают такую версию, что Путин будет награбленный хранить в Ватиканском банке от сансы Трампа. Нет, с деньгами Ватикан с путинским связываться не будет сто Они знают, что эти деньги грязные, что они на крови, что они на голоде и на отсутствие медицины, образования. Нет, с деньгами они не будут. И Путина, что ж, думаете, там совершенно в Ватикане э, такие беспардонные люди, что ли? Да нет, конечно. Поэтому они э, решают какие-то вопросы, которые э, взаимно удобны, да, взаимно нужны. В Ватикане далеки от воровства. Зачем? Там кого-то грабить, да, он абсолютно бессеребренник. В общем -то. это мы видим, и это реально. Он разогнал все эти ватиканских, всех этих банкиров, которые а, крали деньги. То есть мы, в общем-то, далеки от мысли, что это деньги. Грузчики, бастовавшие в аэропорту Брюсселе, возобновили работу. Ну, видишь, в аэропорту Брюсселя могут бастовать грузчики. А вот в аэропорту Шереметьево могут бастовать грузчики. Это частный аэропорт, принадлежащий братьям Ротенбергу, А нельзя. Потому что это стратегический объект и так далее. И все такое прочее. Закон запрещает забастовки. Классно устроились, да? То есть они живут и при капитализме, и при социализме. То есть нам они дают законы социализма, а распределение капитализма. То есть социалистическое управление, коммунистическое. Вот иди, беги там, делай, вот закон, видишь что? А деньги делят они. О каких акциях? Хорошо устроились. Инвестиционные банки прогнозируют обвал рынка акций. Ну видишь, и поэтому бросаются. Всякие шуваловы заниматься криптовалютами. Потому что на акциях уже будет зарабатывать трудно. Сейчас все видят. Кризис очередной начинается. Значит нужно куда-то там что-то сливать. А вот хакеры похищают криптовалюту по номеру телефона. Интересная такая тема. То есть узнают номер телефона. Человек у которого есть крип криптовалюта и значит в общем-то подделывают такой же то есть получают э -э дублируют все звонки таким образом то есть э зеркало получается все все действия отражаются у них и после того как они получают данные э то есть э то есть все звонки переадресовываются через провайдера и как только они получают в конце концов все ключи, они просто крадут бабки. Ну, такая форма интересная. Ну, простая. Никита Михалков покидает попечительский совет фонда кино. Да, он заявил, вообще просто сердце разрывается. Я ухожу из попечительского совета. Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать. Когда выходит одновременно два блокбастера на одну тему, и идет битва между каналами, это все результат этой безответственности. Я что могу сказать? Что гениальное искусство не требует протекции. Ну, или протежирование, лучше сказать, да? Не требует. Если выходит два блокбастера, они между собой там бьются, да? И, и там нужно какую-то протекцию, значит, оба этих блокбастера говно, говнейшее, понимаешь? Потому что если это реальные вещи, и ты их э, вы, выводишь куда-то, да, хотя бы одним глазком, чтобы люди посмотрели, то все, обвал, информационный мир, все хотят посмотреть. Гениальное произведение информационного мира хотят посмотреть все. Начиная от вирусного ролика, любое гениальное произведение вирус, э, информационного мира. И кончая до какого-то фильма самодельного, снятого одной камеры. Самое главное, чтобы это было талантливо, даже пусть не гениально. И все, и уже все будет. BBC назвала лучшую комедию всех времен. Да, в вот джазе только девушки. Они назвали, да, то есть, ну, в английском варианте некоторые любят погорячее. Прекрасная комедия. И вот представляешь, если бы, предпо предположим, вышло одновременно два каких-то очень смешных фильма. Ну, там в 50-59 году, ну, близкие к, к тому по времени, давай возьмем там Джайсток Девушки. Даже для нашего, для российского зрителя. И а, возьмем, что, на бриллиантовую руку, да. Бриллиантовая рука там какая-нибудь вышла. Ну и а, вот два блокбастера одновременно. И, и что? Они бы друг друга погасили, что ли? Вот как Михалков говорит, вот там туда-сюда. То есть их бы их бы не посмотрели? Или меньшее количество народу посмотрел? Ну о чем речь? Если это Гениально или талантливо хотя бы, то это посмотрят все. Вот такая курьезная новость. Пожарные спасли поросят с британской фермы горящей и съели их Да, она потом их пригласила. После того, как спасли поросят, их пригласила хозяйка, и зажарили эту, сосиски сделали и покормили этих пожар, то есть видишь в России в России с этими, ну хотел я схахмить по поводу по российских пожаров, но ну, слишком болезненной тем не буду я хохметь по поводу российских пожаров там наверное это более нормально ну, в Британии давай отвечать на вопросы как вы относитесь к Герману Стерлигу его лекциям я не, не слышал с Стерлигов лекции. Ну, как-то он такой как бы человек. очень Слышно звук перфоратора. Думаю, сами слышали, где сверлит. Обычно <laughs> засверливаться. А он, ну, необычный, конечно, Герман Стерлигов, человек, что-то можно сказать. Я неплохо к нему отношусь. Так. Надо выпустить книгу Афоризмы Мальцева. С удовольствием я вам права даже по этой книге дарю. Если вы выпустите, можете печатать и все, что получите. Один, один экземпляр мне только подарить, а все остальное можете как угодно использовать. Дед Мороз что-то бубнит, что скоро новый год. Да, более того, не просто скоро новый год, а скоро новая историческая эпоха. Представляешь? Там, да, в новой исторической пишет. холодильник отключит за неуплату за электричество. Мальчик понимает в искусстве, как и в жизни. Я не знаю, комплимент это или прикол, но я могу сказать, что каждый человек понимает в искусстве. Каждый человек может совершенно спокойно отличить гениальное произведение от говна. Так, так устроен человек. Не, ну есть вещи, которые накручены. Я не буду об этом говорить, а то опять меня начнут упрекать, вот, что я не понимаю в современном искусстве, да когда там... Какие-то... Ну, нет, вот в современном искусстве я не понимаю ничего. Но искусство должно задевать какие-то чувства. Иногда бывает, ты смотришь фильм, но ну, вообще, ну, ну, ну жутко не нравится. Ну, все вообще такое. Но ты не останавливаешься, смотришь этот фильм. Потом этот фильм заканчивается, и, и ты Думаешь, постоянно они проходит неделя, год, и как-то всплывает. По аналогии что-то раз а, вспомнил, Финн какая гадость, я посмотрел. А чувства остались. И это тоже искусство. Это определенная форма этого искусства. Но а, есть. Так, вот Такие фильмы, которые ты посмотрел и все, обливался, обливался и ушел просто, понимаешь? И ты потом не то что не вспоминаешь. Ну да, бывает где-то. Вспомнил, что были ужасные какие-то чувства и тут нет никакой благодарности и ты не задумываешься о многих вещах. Завтра пыло в Рязань летит. Люди уже боятся его появления. Как бы ни случился теракт, какой нибудь Сто процентов это бедоносец насчет теракта не знаю. Но вот посмотрите сами, что, что в Рязани, в области, в, в улице лежащих районах, наверняка случится что-нибудь катастрофическое. Потому что он уже настолько заряжен нашей негативной энергией, настолько его основная масса людей ненавидит, что вот это вот просто концентрируется. Он как Громотвод. Представляете? Вот, то есть молнии все попадают в него, он концентрирует эту негативную энергию. С одной стороны, вроде как бы это хорошо, с другой стороны это очень плохо. Он силен этой негативной энергией. Он силен этой ненавистью, которую мы к нему питаем. Представляешь? то есть э, Любой адепт каких-то там всех этих вещей скажет, что... Ну, я имею в виду каких-то там Мистерий, да, различных древних скажут, что это он очень сильный товарищ, раз он питается за счет наших, нашего негатива. Так, вот предлагают всем хорам Мерсельезу спеть. Так, ну я только первую строчку знаю, я французский не учил. Ален Зонханда для Патрия, да? Я помню как-то рассказывал о, о том, как практиковался во французском языке в Евангелии в 98 восьмом году. Вот спрашивают Мальцев, за кого будете болеть Майвезер май или МакГрегор. МакГрегор, который, я так понимаю, в России получил паспорт у Путина, да? Ну, если нет. Это, нет? Это еще не ну, тогда я не знаю, кто это такие, то и болеть не буду ни за одного из них, потому что я просто не знаю, кто это. Я, я предпочитаю оставаться здоровым. Так, давай донат прочитаем, а то мы что-то... Так, ты видишь донат? Да. Александр 17. Всем критикам Вячеслава. «Слабоумный, если бы Мальцев не был бы человеком с большой буквы и тусил бы с этими властьдержащими, то вы бы ходили с троем, с песнями, а он бы курил бы длинную сигарету». Ну, такое был бы невозможно ни при каких обстоятельствах. Просто вы, Вячеслав Вячеслав, добрый вечер. Смотрю, у вас около трех лет. Отношусь к вам с большим уважением. Спасибо. Все, все, все понимают. Но на поступки готово процента три – и 100, остальные будут ждать, когда за них все сделают. Вообще история и практика революции показывают, что надо 4%. То есть, если в первой волне есть 3%, то будет и 4, и 5, и 6. Мы же понимаем, во второй волне они уже будут. Как правило, вторая волна удваивает. Но если 3% есть, все, можно считать, что мы уже победили. Евгений Мрехобчак. Спасибо. Кристофоров Сергей, от пограничника к пограничнику. На святое дело за будущее наших детей. Жму руку соратником, здоровья и стойкости духа. Спасибо. Евгений Влад, чем могу, помогу. Спасибо. Кот, верный и Мариночка. На скорейшее освобождение от путинизма. Силу нет. Задыхаемся. Это точно. Спасибо. Сергей Талдым. вместе и до конца. До победы. До победы. Антон Наумов. Вячеслав, почему в 90-е не было проведена нормальная иллюстрация, проводя ее тогда? У нас не было бы сейчас э, кого-то не было, я не могу прочитать. Сюдахирия. Да. Я тоже считаю, что нужно было это сделать. Обязательно нужно. Хотя те люди, которых мы тогда в 90-е иллюстрировали, я многих из них знал. Знал близко и лично. Вот недавно было это в похоронах Коль Думчева. Человек, который в то время, в 90-е, в мэрии работал, занимался коммуналкой. Человек знал везде, где какой колодец, где какая труба. Едешь по городу, что-то там дымит, сломался. Ночь, полночь звонишь. Коль, там вот, вот это вот это. А, это вот там, где такой-то столб, у него там вот такая вот дырка. Сейчас там будут люди, все сделают. Представляешь? Ну вот, Коль умер. И на похоронах пришел человек, не буду называть его фамилию, но он был одним из руководителей области, руководителем области фактически И все, похоронили, идем, он что-то грустный такой, хочет поделиться чем-то, говорит, вот Вячеслав, а он вот живет, ну, у него что есть хорошее, одна квартира, больше ничего нет вот про какие-то мои акции рассказывают, про какие-то мои миллионы рассказывают, а мне нет ничего. Я говорю, я знаю, что у тебя нет ничего. Что ты мне я знаю, у кого есть, понимаешь? И вот, конечно, разница между теми и этим, как небо и земля. То есть даже они же до сих пор живы, и с ними, с каждым можно... Пообщаться. Ну, не все живы, многие умерли, конечно, но те, кто живы, с ними каждый можно пообщаться и понять их. Они люди, а эти не люди. Вот разница. Те люди, а эти малефики. Кирилл Зеленоград, на нужды. Спасибо. Сегодня в нашем городе, Федор пишет, фрукты подорожали на 30%, потом понизят на 20%, итого 10% в карман. Ну, плохо смеяться на такими вещами Но так оно и есть То есть это то, что мы сегодня не сказали Когда сказали, что на 20% Понизим Так оно и есть, спасибо что вот, за подсказку Жирный Толстяк пишет Слава, ты похож на Панчу Только нам нужно выиграть эту войну Ну постараемся Хорошо, хорошее сравнение В общем-то Спасибо Морфиус, Слава, Россию надо в ЕС. Я абсолютно согласен Андрей Зарокин, с тобой Бог, Вячеслав. Спасибо. Соф... София, Дмитровград. На революцию готовимся к 5-му, 11 Да, не ждем, а готовимся. Миха. На извлечение России от трипера. Трипера имеется в виду путинского такого в кавычках. Спасибо. Вол пишет. Уверен, что я лично врежу Путину по хариму кобыльки. А это, в общем хороший мотив. Для того, чтобы принять участие во всех мероприятиях, это очень хороший мотив. Уверенность, что врежешь мухобойкой там полысени Димон, на ПЗРК сбить вертолет Путина. Пилотов жалко, но Путин достал. Сил уже нет. Да, интересная мысль. Хунта Мальцев-Рязань. К нам завтра приезжает бедоносец. Ожидаем последствий. Вопрос. Как будем нациализировать транснациональной компании, как поступать с долями иностранных совладельцев. Во-первых, нужно а, прежде всего определиться, что это за совладельцы. Мы же видим, что часть этих совладельцев, и очень большая, я думаю, процентов 90, это неизвестные акционеры, которые прячутся за какими-то фирмами, они абсолютно известны, это Ротенберги, это Тимченки, это... А, Сечины и все остальные, неизвестные акционеры, неизвестные отцы. да. Так что, я думаю, там особых проблем не будет. Да, будет какое-то количество реальных каких-то, которые там вложили деньги, Но ну, чем мы с ним не разберемся, что деньги не отдадим. В конце концов, если они обычные барыги, да, ну, мы у них либо выкупим это, либо оставим их, да, пусть получают свою долю. Нам что? Ну, по большому счету, что нам? Ну, вот, вот если это реальный, обычный Тамошние, зарубежные, западные, барыги какие-то, и, и хотят в этом участвовать, да пусть участвуют, а почему нет? Главное, вот у этих вырвать. Павел Зеленоград, просто фильм. Спасибо. Анатолий, дед, Слава, рад, что идея с больняками вам по душе. Вы все правильно поняли. Я и имел в виду симуляцию, связаться с вами не получается. Дайте знать, как связаться с соратниками, ближайшие в Мурманске. Так. Ну а почему не получается, Анатолий, напишите на почту. И ВВМалцев 64 собак Владимир Зеленоград, по усмотрению. Спасибо, Владимир. Да, тут, может быть, это Анатолий сегодня на почту писал, кто-то говорит, вот вы получили мое такое-то такое письмо, я всю почту перелопатил, там этого письма не нашел. Так что, как, просто если что, то можете продублировать. Ликина теперь нечего, а терять нечего, готов. Привет, Вячеславов. Здорово, спасибо, привет. Алексей Саратов, на благое дело. Спасибо, Алексей. Олег, чем могу? Роман, Слава, оказывается, в Польше минимальная зарплата почти как у нас средняя. То у нас нет такой средней зарплаты. Сейчас же среднюю зарплату по России сказали 39 тысяч. Где вы увидели? При том, что продукты там дешевле или такие же. Как так можно? Это же не Америка. Мы стартовали вместе в 90-е. А можно очень просто. Я же говорил, что у Польши почти 60% ВВП это бюджет. Вот так. А у нас меньше 10%. Алексей Ким, Артемка, всем здравия. Ребята, вчера не было зачислено, а не было зачисления. Закиньте, пожалуйста, обязательно. Адельф, за... сделай, пожалуйста. И я еще про Польшу могу добавить не только важно, что бюджет имеет то есть является такой огромной частью ВВП. Еще важно, чтобы этот бюджет не, не разворовывался. А здесь в России очень маленький скудный бюджет и весь разворовывался. Георгий Монтегра предлагаю сделать и рассылать в соцсетях картинку с инструкциями для обычных граждан РФ, чтобы они 5-го не пострадали во время революционных действий. Пусть они все задумываются о неизбежном финале. Ну, очень хорошо. Давайте попробуйте. В общем-то, у нас слышит большое количество людей. Принимайте участие во всем этом. То есть масса у нас и художников, и различных там оформителей, и специалистов с точки зрения пиара. Просто у нас нет возможности все это делать самим, да и зачем делать самим, когда есть только людей. То есть это должно быть коллективное, сознательное. Коллективные, сознательные, как раз и всегда народ придумает лучше. Вот ты будешь сидеть тысячу лет думать, люди все равно лучше придумают. Зрянов Евгений, на и пряники пути к контракам. <связывая> Спасибо. Кольша Майшевич Титтенберг. <связывая> Хочу напомнить вам о крымской трагедии 2012 го когда затопило город Крымск. И о том, как там все скрывали. Надеюсь, что виновники из руководства Краснодарского края понесут заслуженное наказание. С нами Бог. Я тоже надеюсь. Это страшная вещь, это страшная трагедия с этим Крымском. И там не только, не только Крымск, так сказать, в опасности всегда находится затопление. Там в Краснодарском крае куча всего, что может утонуть просто. Эти, э, Олег, эти деньги туда, куда надо деньги. Спасибо. Валера Вербилки, Слава, какими полномочиями должны обладать парламент и правительство Новой России? Ну, во-первых, мы договорились о том, что э, действует пока на первом этапе та же самая конституция, пока мы не придем к прямой демократии, путь поступательный э, в конституции полномочий парламента прописан. Они прописаны очень очень четко. Сейчас они формальны, эти полномочия, начиная там от назначения э, Центробанка э, председателя или назначения своей части э, избирательной комиссии и так далее. То есть все это э, нужно менять, нужно делать это реальным. И правительство тоже все полномочия. Его очень, очень четко прописано в той Конституции, которая сейчас действует. И власть поменяется. Конституция останется, пока мы ее не поменяем всем народам. И пока не обсудим, пока не решим, что всем это нужно. Слава писал, не в эфир. А, ну не в эфир, тогда а -а -а. хорошо. Фашист. Бьем Путина, и его чертовую власть. Спасем Россию. Ага, спасибо. Сергей Москва, Дядя Слава, у вас все время с животными разборки. То на сорок, то верблюд. В 90-е с козлами разбирались. Теперь вот до карликовой моли в руки дошли. да, спасибо. Да. Так, Олег Сенев. Август. Августовские донаты переведите. Ну, это вот э, по поводу донатов Да, зачислить. сделай, пожалуйста. Угу. Север. Время в общак. Слава, никуда не переводи. Наша цель не денег вперед заработать, а мразь со света сжечь и народ наш освободить на победу. Спасибо. Андрей из Москвы, 53 года. Отметил день рождения арт-подготовки на поддержку честных людей. Спасибо, спасибо Андрей, спасибо. Все время вот он нам... Что-то присылает, поздравляет, и мы поздравляем от всей души. С днем рождения. Поздравляем. так. Джон Ронин, здравствуйте. Вячеслав. От истории с верблюдом ржал, чуть кишки не порвал. Вы как-то э, как что расскажете, хоть стоит, хоть падает. Спасибо, вместе победим. Да, ну вот Андрюш, мне тоже говорит, что очень сильно удивляется. Потому что э, такие события происходят в реальности. То есть у меня вся жизнь такая очень веселая. Ну, то есть иногда я что-то рассказываю, люди не верят, думают, что выдумал. да. Потом, когда начинают рассказывать свидетели всего этого, оказывается, что было еще ярче. И меня считают очень таким ярким рассказчиком, которым я не являюсь, потому что... Свидетели, которые были рядом, они рассказывают еще более так пышно, и люди открывают рот. И Я, я потому что всегда что-то стараюсь как-то не, не раздуть и поднять, а наоборот как-то унять. И поэтому такой не очень яркий получаюсь. Тоха, приветствую, Вячеслав. Что собираетесь делать с действующей исполнительной властью? Полиционеры, прокуроры, судьи и т.д. и т.п.? В обществе оставлять нельзя. Схемы будут прорастать. Кормить их на Колыме? Во-первых, э -э люстрация – это очень важная вещь. Во-вторых, на Колыме индигирки никто не собирается кормить. Там очень много работы, которую можно выполнять. Общественным полезным трудом искупать то, что они сделали. Меня обвиняют в том, что я хочу загнать каких-то этих бедолаг, так скажем. Бедолаг, представляешь, в сталинский ГУЛАГ. Ну нет, мы не собираемся никаких бедолаг загонять в сталинский ГУЛАГ. Мы ну, собираемся реальных преступников осудить, но мы не их очень много будет. Мы не можем а, использовать для этого тюрьмы обычные. Ну, представь, это что, у нас? То, то же самое путинщина будет. Это будут сидеть, эти будут их охранять. Ну, нахрен нам это надо? Поэтому основной формой наказания выбираем не тюремное заключение, а, конечно, ссылку, безусловно. Ну, как, ну, представляешь, в тюрьму, в тюрьму загнать и чего? Ну, я представляю, какие там сроки получат за реальные конкретные преступления. Лучше там, на северах, где проживают без права выезда и все. Да какой? Как они выйдут оттуда? А пешком идут? Сегодня... Нет, я понимаю, что сейчас наши северные друзья, да, включая северного Оленя, очень сильно заботились, скажут, нафиг они нам тут нужны? Ну как раздвинемся таким, Там на севере много места, чтобы приличным людям не нагадить. Это сегодня крайний донат. Следующий, спасибо. Следующий. Да, спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. Да, До завтра Так сейчас я вот Еще попробую тут посмотреть Кто будет командовать революцией Хороший вопрос напоследок Командовать будет народ Понимаете ну, Все э, командиры Они в результате Революционных действий проявляются да? Как вы помните Время выбрало нас Каждый кто хочет Стать командиром Им станет так устроены вот эти э, минуты роковые да этого мира, поэтому давайте сделаем роковые минуты этого мира и вот триумф от нас это зависит. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.